Всем привет! Привет-привет! С вами Илья. И Михаил. И мы снова в Леруа Мерлин. За податками. Это наш третий обмен баллов уже. Участвуем в проекте Леруа Мерлен Хэмили. И сегодня мы меняем баллы. Очередные четыре рублей. Скоро увидите, что мы выбрали. Так, одевай маску и вперед. Они? Да. Выбирай. Монблан. И вот такое зеркало. Лили в подарок. 40 на 160. Напольное захотела. 3215 рублей стоит. Оно будет нам бесплатно. Сейчас чуть-чуть погуляем и возьмем. Ну, пошли. Так, а заодно посмотрим плитку. Мы хотим плитку на фартук, и нам понравилась леруа шестиугольная плитка на нестандартный фартов. Будем ее искать. Такая, Такая лиля. Да. То есть планируем сделать Кухни фартук не с ровными краями, допустим, вверх, бок, а как-то вот в виде сот. Скоро увидите. Мирен любимый отдел. Да. Как пахнет вкусно. Чувствуешь дерево? Нет, а это -а -а. Вообще классно. Вот такие вот классные коробочки в ванну поставить, полотенчики положить, если в них... Лиля тоже пишет посты, отзывы свои, uh -huh. о своих поделках, покупках uh -huh. и получает за это баллы. У нас баллы раздельные. Прости. Нет, пишем есть, а баллы все майные. Вот классная штучка. Для ванной не пойдет. Ну, на первый этаж, смотри, это у нас там все валяется. У нас ничего там не валяется, Лили, все это хорошо. Решает? но а, Да. Мне кажется, это было классно. Платил Нет, Лиля, она для ванны не пойдет. Потому что она тряпочная. Так, пошли. Все, дальше бежим. Да, Побежали. Да, да. Бежим? Да, да. Бежим. Какие вот такие на маленькие. А, зеркало. Угу. в зеркало в возьмем батарейки тоже все бесплатно схватила схватила. А в часы? А в часы нам нужно, нужны такие батарейки Так, пошли теперь под кормку для цветов А мне кажется, она не нужна, Мы поливаем хорошей аквариумной водой. Да? да Пошли за зеркалом Лиль, мы уйдем отсюда сегодня? <связать> Что, на? Вписнить хотела. Смотри, она прям живая. Че ты выбрала? Ой, слушай, тут вообще такой выбор классный. Лаванга есть. <связать> Нюхай. Бери лаванду и побежали. Вот для спальни, для спальни надо брать лаванду. Это очень. И возвращаемся к зеркалу. Оно весит 10 килограмм, поэтому сразу его не стали брать. Хватаем. Лиля. А, Миша, поставь его, я в него хочу посмотреться. Ну-ка. Вот так. А у него есть а, держалка? Да, да. Класс. А это оно с пленочкой? Сейчас. Я подойди, посмотри. А, оно в пленке. то я думаю, мутное какое. Супер. Берем. Очень классная, Мой. Херакл. Миша мне напоминает одного героя из фильма. Только тот бревно тащил на плече. Но ну, это тоже круто. Мне, а мне бревно-то зачем? Оно мне не нужно. А вот зеркало мне очень даже нужно. Та-дам. Так, звонок куратору. Или это пошли выключить Мне стал выключить но не сказал как поэтому я вам пока буду показывать какая я толпа в преддверии дня влюбленных по-моему тут какой-то ажиотаж случился народу моря здесь еще море цветов к празднику Да, зеркало то что надо самое удобное то что я смогу его переносить в любое место, куда где мне нужно. Это что, оно в белой раме? Супер просто. Так, мы выходим. Все, ПВС, я все отдаю. Все, все хорошо, до свидания. Спасибо, да. до свидания, всего доброго. Ура! Какие крутые мне подарки на праздник. пошли на погрузку и задень меня вс ой как будто не одевал все на подсетил иди иди выключить вот такие подарки мы получаем для Руа Мерлен за то, что пишем полезные для кого-то посты. Делимся опытом о своих работах, покупках. Все. Всем удачных покупок, ремонта, строительства, дизайна. Мы поехали дальше. Приехал с Лилей, поезжаю с зеркалом. Все, поехали. Вот мои дома. И уже не терпится распаковать это зеркало и посмотреться в него без пленки. Я вооружилась ножницами и пожалуй где-то уголочек надо прицепить. Аккуратненько, боясь. Бояка. Зеркал много не бывает, поэтому я очень рада этому зеркалу. Оно весит, кстати, около 10 килограмм, по-моему, да, И 10 с чем-то? 10 с половиной. Я его совершенно спокойно смогу переставлять в где нет. Чтобы Миша еще что-то делал. Тут надо собрать вот эти вот штучки деревянные. И зеркало будет либо стоять ну, в любом месте, либо его можно прислонить к стене, а также его каким-то образом можно вешать на стену. Наверное, есть специальные крючки. То есть да, что все верно. Можно делать. И вот такой вот удобный формат. Просто оно не огромное, такое не громоздкое, совершенно спокойно, можно посмотреться. Мне вот удобно, когда я зарядку буду делать, чтобы видеть себя, лет вот я нарядилась, посмотреть, все ли хорошо и так далее, все видно. Все отлично, покажи как -то... А Вот это что убирать, кто налез здесь? Да, будет? пускай останется, как конструкция, а уст... потом его убрать. Устойчивая конструкция получилась, то есть просто так вот кот его не собьет. Да, все ограничители веревочки, просто да. так он не съедет. Снизу подставки резиновые, чтобы устойчиво стояло зеркало. Угу. Ну, как я да, Со мной ну все, ты довольна Очень. подарком? Да. В честь не влюбленных. Спасибо. Супер подарок. Пока-пока.